Приветствую всех из Финляндии. Я хочу сделать объявление о том, что в субботу в 18.00 я хочу провести видеоконференцию, на которой будет принимать участие Александр Каркасный. Тема разговора будет, тема общения тех людей, которые захотят в ней поучаствовать. Это аккумуляторный инструмент. То есть в чем отличие, где есть преимущество, скажем, в разнице сетевой, аккумуляторной и так далее. Просто это будет беседа и общение. Я не хочу проводить наподобие стрима, потому что там просто будет я буду сидеть разговаривать и отвечать на чьи-то вопросы людей, которых я не вижу. Нет, я этого не хочу, мне это не интересно совершенно. Итак, YouTube, он обезличивает всех пользователей, кроме авторов. Поэтому, если у вас есть желание поучаствовать, вы являетесь подписчиком более чем полгода на мой канал. Если вы подписчик более чем полгода на канал Александра Каркасного, но на мой не подписанный, то тогда пишите ему он тогда уже, скажем так, предоставит мне информацию и я дам доступ. Доступ будет по ссылке. Ссылка будет находиться только через телеграм-канал нашего магазина, группы нашего магазина. Ссылочка есть в описании. А вся остальная информация будет в свободном доступе в разделе сообщества на youtube канале Смотрите, это не будет э, ответы на вопросы на любую тему. То есть прийти туда, э, я то есть прошу чтобы люди, те, которые хотят закрыть какую-то свою потребность, туда не приходили, потому что это просто будет бан, и, Ну, зачем это нужно, если вы приходите пообщаться. Тема для разговора конкретная, и делимся этой информацией. Это пробный, не стрим, а конференция пробная. Посмотрим, потестируем, что как получится. Понравится, значит, буду проводить Примерно один-два раза в месяц, в зависимости, когда я приезжаю домой. Я тоже работаю в командировках, и в командировке мне совершенно нет времени этим заниматься. Поэтому, пожалуйста, если вы готовы, есть у вас желание, есть видеокамера, есть звук, и вы готовы поучаствовать, хотите принять участие, то, пожалуйста, смотрите, я и Александр на это два человека, еще 48 свободных мест будет, то есть всего 50 участников. Все, и на этом заканчиваем. Пожалуйста, милости прошу, а на, этим, на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.